Представляем серию курсов «Микс-обзоры». Курсы данной серии созданы специально для тех, кто уже изучил и применил на практике основы работы с секвенсором, а также знает основные принципы сведения и мастеринга и готов двигаться дальше, к более продвинутым техникам обработки звука на конкретных примерах в различных жанрах. Я, Дмитрий Урсул, покажу вам реальные сессии сведений и мастеринга различных композиций моих клиентов, которые вы можете услышать на стриминг-сервисах или радио. Я покажу весь процесс, а также познакомлю с лучшими плагинами от сторонних производителей и подробно объясню, что и как я делаю и какого результата хочу добиться. Если вы соскучились по свежим идеям сведения музыки, переходите к просмотру прямо сейчас. Серия курсов также доступна для подписчиков пакета «Живая музыка» на бусте.